Доброе время, уважаемые друзья и подписчики, вы смотрите очередной выпуск важных новостей. С вами ваш друг Андрей Шаура, и мы начнем с самой главной новости. Действительно, компания Brain стартует. Мы для вас подготовили три фазы запуска. Первая стадия запуска будет октябрь-ноябрь 2014 года. Будет специальный гость. Следующая, вторая стадия запуска будет. Это март-апрель 2015 года. И третья фаза запуска будет октябрь-ноябрь 2015 год. За это время, пока в нашу сторону летели камни и многие люди улыбались, множество компаний закрылось. Вы прекрасно об этом знаете. Но наша компания показалась с лучшей стороны. Доходы наших партнеров лично меня мотивируют, потому что мы заработали несколько миллионов рублей это хорошие доходы ведь еще никто из нас не сотрудничает с компанией даже четыре месяца мы занимаемся этим свободное время нам нравится то что мы делаем но не все сегодня получают результаты почему задай вопрос себе значит ты делаешь неправильные действия значит ты действуешь мало и возможно ты действуешь верно Возможно, ты действуешь правильно, но вопрос времени. Твой бизнес, значит, зреет, если не растет. Нужно тоже понять, что всему свое время. И, уважаемые друзья и коллеги, действительно, сейчас вы узнаете много интересного и важного. Внимание на экран. Давайте сейчас все вместе с вами это обсудим. Итак, хочу поздравить в первую очередь партнеров компании «Успех». Вместе и компании Brain мы с вами сделали невероятный рекорд. За 23 с половиной дня мы установили платиновый товарооборот. Это невероятный рекорд. В прошлом месяце мы это сделали за 30 дней. В этом месяце за 23 с половиной дня. Феноменально лето. Лето. В других компаниях хаос, нет товарооборота, доходы людей падают. У нас доходы растут. Кто получают деньги? Простые люди, такие же, как и вы. Давайте посмотрим на экран. И что мы здесь видим? Что сегодня в компании Brain зарабатывают э, люди, которые пришли сюда, будучи именно в этой компании Нике. Но сегодня они становятся лидерами. Топ-50, смотрите. Получается, 5 партнеров наших. Э, так, 4 партнера попали у нас в топ-7. Пять партнеров в топ-9 и в топ-18, смотрите, вообще большое количество. Итак, любой Фульченко, обычный преподаватель. Гинтас, э, человек, который строит бизнес в интернете. Андрей Шаура, перед вами. Александр Ульянович, лидер из другой компании, который стал лидером у нас. Иван Вов, обычный инженер, который работает на заводе и он в топ-9. Далее, Наталья Пташник, обычная домохозяйка. Иван Росков работал на заводе, уволился, сегодня получает хорошие чеки. Анатолий Кэшер работник завода, но здесь получает уже хорошие дивиденды. Юрий Кардин, в прошлом, механик судов. Сегодня, смотрите, он обучается, идет вперед. И мы гордимся его результатами. Андрей Шауров, второй номер. Перед вами. Можно развивать два номера при правильных действиях. Иван Колобов, юрист. Ребята, посмотрите, что происходит. Шмегельская Инна, домохозяйка и мама в декретном отпуске. То есть получается, вы видите, что наша команда лидирует в топ-50 в мире. Почему? Потому что у нас есть правильная система. У нас есть система, у нас есть обучение, у нас есть наставники, у нас есть лидеры. И многие сегодня лидеры MLM бизнеса мечтают о миллионе долларов. Вы знаете, это возможно. Смотрите, с нашей компанией, так как мы подготовили фундамент, достаточно за 5 лет. Вдумайтесь, ребята. 5 лет. За 5 лет вам надо пригласить всего в первую линию 10 человек. Это возможно 10 человек за 5 лет. Это получается вообще не работать, это вообще не трудиться. Теперь смотрите, они пригласят также по 10 лет человек во вторую линию. Сколько будет? Будет 100 человек во второй линии. Это возможно, что они по 10 пригласят? Да. В третью линию люди пригласят, смотрите, по 10 человек. Это возможно? Да. Это будет сколько? Тысяча человек. И что вы думаете произойдет дальше? Они также всего за 5 лет пригласят по 10 человек. Четвертая линия. Смотрите, приглашаем... Также по 10 человек, и получается 10 тысяч человек. Верно? Верно. И Пятая линия, в данном случае, пусть пригласит не по 10 человек, а по 6. То есть здесь по 10, здесь по 10, здесь по 10, здесь по 10, а здесь 6 человек. И сколько получается? 60 тысяч. 60 тысяч человек только в пятой линии. Не берем все линии, давайте хотя бы возьмем пятую, хотя есть и десятая, и тысячная линия, да? И что мы видим? Что 30 тысяч человек слева, 30 тысяч человек справа, это 30 тысяч пар, согласны? Но в среднем люди будут брать в нашей компании, в нашем магазине уникальные продукты, это в среднем на 100 баллов. Наша компания платит самые большие деньги в истории за повторную покупку. 75% – лучший план мира, лучшая компания по темпам роста, лучший стартап года, множество разных сертификатов, патентов. Люди получают официально деньги, официально, что это очень важно в наше время, на банковскую карточку. Карточка приходит с Англии. У нас две регистрации. Одна в Англии, другая в Америке. Четыре склада уже. Хотя компания… В тестовом режиме начала свои действия только 15 января 2014 года. А наша команда присоединилась 5 апреля 2014 года. Мы только начинаем с вами. Мы делаем фундамент для людей. И у нас есть 4 склада. Германия, Гамбург. Значит, Америка, Канада, Новозеландия. Представляете за это время. И лучшие продукты в нашем магазине. Не надо бегать продавать. Не надо никому ничего впаривать. Не надо вкладывать деньги, не надо позорить свое имя, потому что эта компания сегодня действительно лидирует. Первое место компания заняла в январе 2014 года – компания Brain. Прошло определенное время, и опять компания Brain уже вместе с нашей командой «Успех вместе» заняла первое место среди всех компаний в мире. Среди интернет-бизнеса, домашнего бизнеса, MLM-компаний, без риска для людей. Без продаж для людей, без инвестиций, внимание, вы инвестируете, инвестируете только свое время, свою энергию, свой труд и получаете такие дивиденды. И, ребята, обратите внимание, что у нас великий лидер, у нас великий наставник, это Эрик, человек, который попал в топ-50 лучших тренеров мира. Ну и самое, что важное, вы должны понять. Вы здесь можете получать вот этот миллион долларов, о котором мечтают люди в месяц, да, в месяц, но не сейчас. То есть через 5 лет, приглашая всего по 10 человек, вы увидите, что у вас будет вот такая структура. И что произойдет? 30 тысяч человек слева, 30 тысяч человек справа. В среднем эти люди будут брать всего, мы не берем даже по 500 баллов, мы берем по 100 баллов. В среднем они берут по 100 баллов, 30 тысяч умножаем на 100 баллов. Делим на 50. Делим на 50. И получается что? Берем калькулятор. Считаем все при вас. Смотрите. Получается 30 тысяч человек. Умножаем всего на 100 баллов. Не берем 500 баллов. Получается, видите сколько баллов. Делим на 50. И умножаем в среднем на 17 долларов за пару. И вы будете получать через 5 лет в месяц только по одному виду дохода. 1 миллион получается 20 тысяч долларов. То есть 1 миллион получается 20 тысяч долларов, ребята. И это всего нужно пригласить за 5 лет 10 человек, которые в магазине будут брать продукты. И они за 5 лет 10 человек. И те, понимаете, очень простая схема. И наши люди сегодня получают хорошие чеки. Мы гордимся, что наши люди уже заработали миллионы рублей в команде. И это только начало. У нас есть система. Система сегодня двигает бизнес. И еще раз хочу сказать, что мы не только в топ-50 попали. Мы с вами сделали платиновый товарооборот. За 23,5 дня мы сделали более 50 тысяч баллов. Сегодня уже более 60 тысяч баллов. Мы опять бьем рекорды. И вы видите, что э, вот здесь только за июль Подключилось 2500 человек в магазин, кто занял позицию. И вот здесь вы видите, какой рост. Товарооборот колоссальный. Идет рост по всем позициям. И люди, люди, которые наблюдатели, сегодня многое теряют. Что мне нужно сказать вам? Ведь это послание и для партнеров, и для новых людей. Для партнеров и для новых людей есть хорошая новость что у нас на портале ⁇ Успех вместе ⁇ есть тренинги. У нас есть для вас важная информация. И я хочу сказать, что вам нужно понять, что если вы хотите получать деньги, не надо, не надо бегать по компаниям, не надо сегодня рисковать, нужно присоединиться к профессионалам. Кто такие профессионалы, вы скажете? Ребята, не знаю, много ли вы людей таких знаете, но давайте разберем. Вот система ⁇ Успех вместе ⁇ это международный робот. Мы заходим в статистику. И что мы видим? Что наш робот, вот здесь есть mail.ru. Открываем mail.ru и заходим и смотрим статистику. Ребята, 1 мая, вот мы стартовали, 1 мая, вот вы видите статистику. И смотрите, сегодня, 28 июля, мы сделали рекорд. 9625 посетителей, живых, настоящих, пришли на портал чтоб разобраться в этом бизнесе. То есть наш портал, он действительно работает. Посмотрите, какой рост. Если линию так провести, это колоссальный рост. Кто разбирается в тренде, в бренде. То есть вот этот робот занимает первое место в Mail.ru. Это говорит о многом в разделе, вот здесь давайте посмотрим с вами, в разделе карьера, работа, путь к успеху. Весь июль первое место занимаем. Это очень важно. Также посмотрите Алекса. Вот алекса AS9.TV. Посмотрите, в мае стартовали, 1 мая домен запустили. И вот июль. Какой рост, колоссальный. Только слепой человек не увидит этого бренда и тренда. Далее заходим на мировой рейтинг. Всем знаменитый сайт. Смотрим, топ-6. Вот Холтон Бакс, мультимиллионер. Вот все эти известные люди. И вот наша команда. бренд. Андрей Шаура, успех вместе. Вы видите, что мы входим в топ-6 среди всех вот этих известных людей. Подумайте, принимайте решение. У нас действительно есть система, у нас действительно есть лидеры, у нас действительно есть наставники. И мы вас возьмем за руку и пройдем по короткому пути. Это обращение как для лидеров разных компаний, так и для успешных людей. Смотрим ниже. Вот вам всем известные люди. Атама Медов 35 место, Рэнди Гейдж 43 место. Мы, ребята, тоже не шиком лыты. Вот они мы. Мы идем правильным путем. Мы достигаем результатов. Посмотрите, подумайте, принимайте решения. И самое, что интересное, многие говорят, вот Андрей, тебе повезло. Ты якобы зашел в этот бизнес с командой. Ребята, ничего такого нет. Вы знаете, я специально, специально чтобы показать людям, открыл второй номер с нуля. С нуля. И специально вам показываю, что уровни можно делать на любом номере. То есть этот номер без команды, этот номер делается с нуля благодаря искусственному методу общения с людьми, благодаря определенным навыкам системы успех вместе. И за 20 дней, смотрите, в июле уже 2800 баллов. Это что-то невероятно. И в августе планирую вам показать, что можно закрыть не только ранг 3 звезда, но и золото. И посмотрите, на этот номер я взял, видите, пакет номер 3. Я показываю, что вот я стартовал с пакета номер 3 и начинаю делать бизнес. Друзья, можно делать все с нуля. Главное желание. Не важно, кто и что говорит про вас. Важно, чтобы вы действовали и достигали результатов. Ну и важная информация. 1 апреля 2014 года партнерская программа «Успех вместе» помимо компании «Брейн» запустила, видите, финансовую сторону, финансовую выплату. Вам платят за первую линию э, и за вторую линию 10%. Вот эти деньги вам будут начислены 1 августа. каждого месяц, в каждый месяц, 1 числа вам начисляют деньги на баланс. То есть многие люди не пошли за наставником, многие люди не пошли за лидерами. Выиграли вы или нет? Решайте сами. Но у нас люди только в успехе получают вот такие деньги. Смотрите, за то, что люди пользуются системой, подумайте. У вас есть шанс принять правильное решение, верно? И помимо этого в Брайне наши люди зарабатывают тысячи, десятки тысяч долларов уже. Хм, ребята, мы не сотрудничаем с этой компанией 4 месяца. Мы не сотрудничаем с этой компанией многие 3 месяца, 2 месяца. Мы только начали, мы только стартовали. И я вас призываю именно к правильному решению. Для вас подготовили фундамент. У нас есть разные ролики. Как мы снимаем деньги в банкоматах, посмотрите. Вот один ролик. Вот второй ролик. Скоро следующие ролики будут. Разные тренинги на, по разным уровням. В архиве 500 тренингов. Ребята, просто заходите, учитесь и достигайте результатов. Робот, который показывает, что за месяц посетило половиной тысяч человек приглашенные всему мы вас этому научим бизнес делать надо на автомате мы научим вас это создавать в интернете главное, чтобы у вас было желание главное, чтобы у вас был разум главное, чтобы вы были успешны и шли вперед что еще важного вам сказать значит, есть важная информация я коротко ее скажу значит, друзья для вас, для вас, сегодня, 29 июля 2014 года, будет три встречи на портале. В 14.00, в 17.30 Москвы и в 19.30 Москвы. Три встречи будут невероятные. И в 17.30 Москвы будет подарок вам, будет тренинг, на котором будет заложен фундамент на полтора года вперед. Вы можете получать миллионы долларов, вы можете получать десятки тысяч долларов. Вы все это можете, но надо знать, что делать полтора года. И сегодня вы узнаете все эти важные секреты. 17.30 Москвы. Не пропустите этот важный тренинг. Также знаете, что вам нужно сегодня понять, что мы сделаем планирование и будем действовать. Значит, 17.30 Москвы увидимся на портале. Также всю неделю будет в расписании, вот вы видите, разные тренинги. В среду будет вообще уникальный Давай. тренинг в 19.00 Москвы для партнеров. Ваша задача всех партнеров направить на тренинг в 19.00 Москвы и во вторник 17.30 Москвы. И хорошая новость. Я покажу ее, знаете, так коротко. У нас для вас есть новая страница. И не буду показывать все секреты. Вот эта страница, это вообще сказка, это что-то невероятное. После этой страницы ваш бизнес еще будет лучше. И хорошая новость. Успех вместе уже есть новая версия. Мы подумаем, когда запустить эту версию. Надо решить, когда будет актуально ее запустить. Эта система будет подходить для всех компаний. И там люди будут загружать свое видео со всех компаний. Партнерская программа, путешествие ну это будет нечто. Решайте, думайте, анализируйте. Потому что все в ваших руках. Система может двинуть ваш бизнес. Все в вашем разуме. Потому что как вы мыслите, так вы и живете. Но сегодня понятно одно: что мы на правильном пути, другие компании закрываются, другие системы закрываются, а наши люди.. Становится успешнее и, и по финансам, и по развитию, и структуры растут. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Увидимся на портале «Успех вместе». Место встречи изменить нельзя. Удачи!